вылезти что ли хочет вот эта туша ну, видите пошли испугались все Вот здесь уходит, да? Они вот здесь под берегом, вот здесь, поэтому здесь... подкрадутся и это... Вот ветер вот этого идет, да, это сама. Это вот они нашу